А матч у нас начинается сразу с паузы, и пауза от команды Ripe Wizards. Не набрались они пауз э, на карте Тускан, и вот, перейдя на Inferno, сразу матч начинается все с той же самой паузы. <coughs> Простите, дорогие друзья. Состав команды Ripe Wizards не менялся все три карты. На третьей карте у них все те же Эмик Broken Hands, User, Закладка, Прикоп и Авапен. А у коллектива Royal Flash в очередной раз произошла замена. Special Zorad, Bloody Lips, Returken и RZA. Также, собственно говоря, ну, RZA, Returken и Special Zorad. Бессменные игроки всех этих трех карт. Uh, Bloody Lips пришел и заменил Хунтика на карте или Хантика, вернее, да, Хантика заменил э, на карте Тускан. И теперь у нас появился Снубик, э, который заменил Фодди э, на, собственно, третью решающую карту. Но посмотрим, поможет ли это коллективу Royal Flash, и будет ли эта замена являться усилением состава. Ведь, э, в принципе, не стоит забывать, да, что в теории, опять же, возможно то что эта замена слегка ослабит коллектив РФ, и они могут проиграть в результате таких метаморфоз составом. В общем-то, на третью карту. Хотя они с, зам... с заменой э... Хантика на Бладилипса проиграли Тускан. Но, может быть, действительно нужна какая-то замена, дабы появилась хоть какая-то надежда на победу в результате игры на карте Inferno Ну, в общем, вторая пауза уже подходит к своему завершению Радует, что по итогу первой половины больше пауз не будет Ну, от коллектива Ripe Wizards, да Опять-таки, Royal Flash могут брать паузы Если, конечно, будут этим заниматься, я не знаю Но у Revi, во всяком случае, пауз не осталось Это беда, это печаль но поехали, что? Поехали, поехали смотреть Пистолетки у Райп Визарс достаточно слабенькие Я не совсем помню, что там было э, на Мираже с пистолетками Но на, на Тускане, во всяком случае, обе пистолетки оказались провальными Ну а сейчас еще и Райп Визарс начинают далеко не в самой сильной стороне этот матч Поэтому тут, конечно, бороться будет чуточку сложнее, чем хотелось бы Но вторая половина будет проходить в обороне И там камбэки и прочее, все это возможно В общем, короче, не будем загадывать. Давайте смотреть. Есть занятия дома. Собственно, уже заняли люльку. Авапин готовится с секунды на секунду, так скажем, открыться в ребра. Пота флешечки тиммейтов, которые также готовятся занимать ребра. А ребра, между прочим, решили отдать игроки коллектива Royal Flash. И в достаточно, ну, так скажем, полузакрытые, полупассивные позиции на отстрел соперников на зелени и на 20 соответственно. РЗА. Эминус Hands, хаешка от РЗА лишает жизни также и Эмика, но ну а юзер успел забрать Спешл города. Блади Липс открывается на его позицию и забирает закладку Прикопа, ну а юзер с Авапеном, в общем-то, ну как минимум юзер успел забежать э, в арку, а Авапен так и не вышел. <laughs> Что-то Авапен Арабелл. Брат, здесь кто выбирает карту? Ну, здесь э, вероятнее всего э, Бан-бан, пик-пик, десайдер, да, и так далее Ну, то есть, э, собственно, в мапуле 7 команд 7 э, карт, прошу прощения И из этих 7 карт, соответственно, каждая команда банит по одной Втор... э, Далее, каждая команда выбирает по одной карте Потом еще по одной вычеркивается И та, которая осталась, она становится третьей решающей, как бы то есть вот таким вот образом э, шел банпик карт, как мне кажется. РЗА. Э, минус эмик. Ну, энтрифраг за Роя Флашами. Ничего, в общем-то, сверхудивительного, потому что у них есть хоть какие-то девайсы, а у команды Рапизардс только лишь пистолеты. И p 90 в руках РЗА принес команде... Royal Flash 3 минуса Минус от Special Zord Ну, собственно, на этом раунд заканчивается Счет 2-0 Напоминаю вам, что счет по картам 1-1 Первую карту Mirage выиграла коллектив Выиграла команда Royal Flash <coughs> Со счетом 16 Кажется, 8 Вторую со счетом 16 16-13, если я не ошибаюсь Выиграла команда Ripe Wizards и второй картой была карта Тускан И вот, собственно, все сейчас будет зависеть от того, как Ой-ой-ой, Ритуркин! Трипл киллер за еще один фраг и остается последний. 80 хп И подобран девайс В общем, Фамас, по идее, должен был подбирать Но подобрал под... А, ну Фамас лежит в арке Все Серьезно? Ну просто с пули спешлзород не останавливаясь Я даже спешл зорода увидеть не успел, но Попадание в голову крутое 3-0, дамы и господа а Если мы играем, у нас бывает книф, и Вот почему спрашиваю А, Шамшот, ну смотри, я тебе объясню У нас, в общем-то, тоже частенько бывает такая ситуация Что карту выбирает команда, которая выиграла ножи ну, То есть запускается раунд на ножах И победитель выбирает карту Ну, а проигравший выбирает на ней сторону Бывает иногда другой вариант Бывает, что победитель выигрывает ножи Меняется карта Господи, победитель выбирает карту, она меняется, запускаются еще одни ножи, но на этот раз уже за сторону Но сам факт, что матч проходит на платформе fastcap.net, и там невозможно пикать карту таким образом с ножами То есть там прям непосредственно на самом сайте сразу нужно выбрать карту И она либо ставится заранее, либо ребята решают, какие карты они будут играть посредством банпика Поэтому я полагаю, что здесь был банпик, Но точные опять-таки, информации я не располагаю по этому поводу. Девайсный раунд, дамы и господа. Broken Hands 22 хп. Мертвый авапанный юзер. И раунд... Нельзя сказать, что начался хорошо. Брокин Hands с эмиком. Вот это вышли называется. Вот это вышли. Раунд, может, и нельзя считать поначалу хорошим. Но стопроцентно можно считать его успешным, как минимум, в середине. Теперь же поставлена бомба. Закладка прикоп. Находится в ребрах. Замечает РЗА и моментально лишает его жизни. А следом бесподобный хэдшот по Бладилипсу. 3-1. Вот так сходу девайсы у команды Ripe Wizards зашли, зашли на ура. Благодаря, по сути, стараниям Broken Hands, который очень тайминговый и очень удачно вышел с ковров. Смог забрать двух оппонентов, и это позволило занять точку А. Какие пинги у ребят? Вот, пожалуйста, на ваших экранах все пинги. Самые максимальные 29 у Авапана, уже 30. Ну, а минимальный 3 у Ритуркина. Ну, в общем, средний пинг у команды Ripe Wizards 13, средний пинг у Royal 20 в данный момент. В общем, пинги плюс-минус одинаковые. Разницы особо никакой нет. Небольшие перестрелки с бананом у команды Royal Flash. На банане у нас находится закладка прикуп У него есть 76 хп, и он жаждет крови. Но он хочет продолжить убийство, которые Начал делать в конце предыдущего раунда и, видите, как только видит соперника, пытается его убить. Но тут, кстати, можно попасть в западню, да, потому что соперников теперь уже двое. Они выходят пушить, ну, с одним закладка прикоп справляется. И, кстати, остается один, потому что его тиммейты просто взяли и не вышли на точку А. Еще один хедшот от закладки прикопа, второй минус от него в этом раунде. Поиски третьего nice, заканчиваются неудачей <laughs> Бладилипса минус закладка прикопа и это 4-1 а, Будут ли турниры по доте? Да я скажу так, достаточно легко Ну как бы если у кого-то будет интерес И кто-то захочет провести турнир по доте и меня пригласить в качестве комментатора В принципе я справлюсь его прокомментировать Проблем в этом нет никаких абсолютно но другой вопрос, что предложений мне как комментатору прокомментировать турнир по доте не поступал. Если поступят, то на канале обязательно выйдет какой-то анонс И вы об этом узнаете в первых рядах Но пока что подобных предложений, повторюсь, не было Broken Hands ждет, наверное, флешки от тиммейтов Я не знаю, в общем-то, флешка с двадцатки ну, достаточно хорошо бы здесь легла как мне кажется Это позволило бы Брокен Хэнсу открыться Но на 20 нет никого Поэтому флешки в общем-то ждать э, не стоит В данный момент идет какая-то плановая раскидка под точкой Б, И Авапен вместе с Брокен Хэнсом Все еще ждут возможность выйти э, на точку А через ковры Но вот Брокен кстати, допрыгался Погиб Убил его РЗА Авапен, естественно, теперь по инфе от погибшего тиммейта пытается сделать минус. Но прицел как-то что-то прям слишком низко был. Вот прям слишком. РЗА таким образом делает второй минус. Спешл Зорот и Бладилипс еще по фрагу вдогонку. И девятихиповый эмик. Ну, скорее всего, если уж не погибнет при перестрелке, то погибнет, спрыгнув, например, в пески. Если неудачно приземлиться. Но до этого дело не доходит, ему не позволяют спрыгнуть оттуда, это 5-1, дорогие друзья, Royal Flash, в общем-то в обороне играют уверенно, что лично для меня не так-то уж на самом деле и удивительно, потому что это все-таки оборона на карте Inferno. Это вам не CS GO, где Инферно переработан. И по факту там ну, достаточно много изменений сделано, которые позволяют атаке чувствовать себя чуть более комфортно э, на данной карте. В 1.6 все по-топорному. Да, владение картой больше у атаки. Тоже приблизительно 55 на 45, как и на Тускане. Но все-таки сильная сторона здесь оборона, даже не невзирая на, навладень... на навладение картой. Ну... Конечно же, два, но я зря сказал а, Ну, пока я рассуждал, собственно, диглбай у команды Ripe Wizards не зашел от слова вообще И это 6-1, единственный выстрел, скорее всего, вообще кто-то сумел сделать из Рай Wizards И нанес 23 урона Ретуркину а, Всем привет, балас, приветствую а, Почему команды не бурят на точку? Не бурят на точку Интересно, наверное, ну, типа, почему нету быстрых выходов на какую-то точку, я так думаю Ну, наверное, потому что робки Робкие ребята не хотят быстро выходить Хотя вот, кстати говоря, прям по заказу Шамшода Вполне себе быстрый выход Быстрый, жесткий, с которым Royal Flash, кстати, не придумали, как справиться Бладилипс погиб И выход в дальнейшем будет такой, типа, да? Не пора ли начать? У нас в Бухаре время уже 22.00, утром на работу надо идти. Раноша Шарипова, я немножко не понял. А что надо начать-то? Матч уже давным-давно идет, надо просто обновить страницу, нет? Ритуркин трипл килл, минус два от Брокинг один на один с РЗА, и есть депюс китын ну и нет, нет. Все-таки Royal Flash не удается дотянуться до победы. Бомба не успевает взорваться, чему безмерно, я думаю, рад Broken Hands. Ну а счет в матче меняется на 6-2. Ripe Wizards периодически все-таки говорят нам, что, дескать, ребят, не переживайте, мы здесь. Мы еще берем раунды. Асад, приветствую. Также желаю приятного просмотра, дорогие друзья, тем, кто подключился только сейчас на трансляцию. И хорошего вам настроения. Если не подписаны на канал, у вас еще есть время это сделать. И также не забывайте прожимать лайкосцы. Это тоже очень и очень полезно. Ну а тем временем у нас, дамы и господа, девятый раунд противостояния на решающей карте. Где команда Ripe Wizards теряют юзера. То есть, энтрифраг все-таки реализует коллектив. Ройл Flash. Но вместе с этим на 20 погибает Спешл Зород. И благодаря стараниям Эмика не только он погибает. Еще и Ретуркин. Но все-таки перевеса достичь не удается. Хотя вот сейчас позиционно, кстати, перевес можно получить. А! Ничего себе. А Вапен выпрыгнул и не успел даже долететь, по-моему, до песков. Его забирает... РЗА, если я не ошибаюсь. Ну и Снубик последний минус в этом раунде. 7-2. Не как я понимаю в Инферно, кто быстрее делает раскид, тот берет раунд. Ну нет, здесь не только в раскиде заключается вся суть карты. Как бы если ты хорошо раскидываешь, но плохо стреляешь После твоей раскидки тебе так или иначе придется стрелять да? То есть придется перестреливаться с соперниками А это может закончиться плачевно Если опять же со стрельбой есть проблемы Ну что, проход на Б по сути открыт благодаря минусу по Бладилипсу И девайс, который был у него на старте раунда Перекочевал Брокенхэнсу ну, ХАЕшки, дабы остановить выход от команды Райп э, Wizards. в принципе, успешно. Райп Wizards ушли с банана, естественно, сейчас будет перетяжка на точку А. Ну, у нас здесь есть Снубик. И все, кстати, только Снубика есть. Только сейчас игроки обороны начинают перетяжку, ну, потому что Снубик уже сказал, что, дескать, здесь надо что-нибудь делать. И Спешл Зорот забирает на Бомба установлена. Снубик почему-то позволил это сделать. Это было, конечно, опять же, на мой взгляд, очень неправильное решение. Потому что теперь закладка прикоп. До этого был без позиции. но а учитывая поставленную бомбу, да еще и по дефолту, она у него появилась. Ну то есть позиция, я имею в виду. Однако Спешл Зорот метким выстрелом все-таки побеждает. И побеждает команда Royal Flash по итогам первой половины. Счет 8-2. Конечно, отыграть в первой половине еще 5 раундов предстоит Но 8-2 достаточно сильно пугает, так скажем а, Бахтиер, приветствую, я хорошо У меня все хорошо, надеюсь, у тебя тоже все гуд Удачного стрима, спасибо большое Так, это чемпионат? Да, это турнир Evo Summer 2021 Проходящий в интернете, то есть это не LAN-турнир Важно это понимать Блади Липс, дабл килл достаточно простой, кстати скажу Дабл килл О боже мой, Блади просто стрелял, стрелял, стрелял И на тебе на голову спрыгивает соперник <laughs> Легкая жертва 6 хп у Эмика, ХАЕ немного до него не долетела Спешл зоррот Мог, кстати, сейчас погибнуть, очень сильно рисковал Чуть больше половины лайфбара потрачено было, но все-таки выжил 9-2 Ассалам алейкум всем из Нукус Бахадир, приветствую Ну, уже сегодня шестой раз ребята из Нукуса Приходят и передают приветы И я, соответственно, также уже шестой раз передаю Нукусским ребятам Большой пламенный салам Итак, прострел от Снубика Минус... Хотел сказать прокладка Закладка, Докладка, простите, дорогие друзья Ну, минус от в Размен по РЗА Снубик хорошая позиция С этой позиции удается быстренько прожать Брокенхэнса И самая главная позиция отдана То есть размен не успевают сделать Это самое важное Была катка на ФК 10-0 проигрывали, потом камбэк и выиграли я видел собственными глазами и комментировал несколько матчей, которые заканчивались первой половиной 15-0. И команда, которая проигрывала, умудрялась в результате все-таки выиграть. То есть 15-15 и посредством овертаймов они выигрывали. Бомба устанавливается на точке А в абсолютно хитрую сейчас действует юзер. Пока его тиммейты крушили и ломали все на точке Б и погибали там для того, чтобы юзер получил возможность поставить бомбу именно на точке А, опять-таки выиграть какое-то количество времени и денег. Юзер минус спэшал зорот, но учитывая, что да ладно, да ладно, я я и 12 хп осталось у юзера, ну тут прострелом. Ну, фейспалм, дамы и господа Иначе не скажешь 10-2 Жесткая ошибка от юзера Ну, а команда Royal Flash Не та команда, которая будет отказываться от того, чтобы воспользоваться э, вражеской ошибкой Естественно, они сразу ей пользуются и выигрывают в раунде Если КТ возьмет точку, то сложно будет зайти Ну, не всегда Не каждая команда умеет играть в обороне ну, то есть, вот, например, Royal Flash это яркий пример того, как можно частично жестко, частично агрессивно, а где-то, наоборот, даже тайтово э, защищать какие-то позиции. То есть, без особых аркад, вот как сейчас казалось бы, да, заходить на точку. Лежит дым. Игроки обороны сидят на точке Б закрытую. Абсолютно никого не видно, никакой информации нету. Ну, надо дождаться, когда рассеется дым. Дать дым, например, на хелпу. Дать дым на 90 И просто спокойно зайти под пару флешек Бладилипс Минус э, закладка прикопа Вапен, ответный минус И здесь Ретуркин зря побежал с девайсом Доказали его за это Наказали очень жестко Но спешл зорот просто бесподобен Боже мой, два минуса с от а следующего добивает с юспа 11-2 Шансов все меньше и меньше У команды Ripe Wizards Я, конечно, напоминаю вам, дорогие друзья Что это как ни крути Но Как ни крути Но Слабая сторона У Ripe Wizards, разумеется И в случае того, что они Перейдут во вторую половину за сильную сторону Конечно, да, шансы на камбэк появятся Но, но 11-2 Черт возьми, тут очень будет сложно Удивить Блади Липс уже просто верит в свою победу настолько, насколько не верит, по-моему, никто. Раунд начинается с трех минусов в его исполнении и крутого поджима в яму. Четвертый минус от Блади Липса. Будет ли Эйс или не будет? По авапану информации, в общем, как таковой нету. Но Блади Липс... Подозревает, что его соперник находится где-то в районе ковриков. И да, действительно, это так, он не ошибается. А Вапен, минус Липс Так, еще что за просадки такие ФПС? Мне тут давай ФПС, не просаживайся. Еще один минус от Тритуркина. Кстати, 88 хп, на мой взгляд, достаточно для того, чтобы взять и выиграть. Эрза! Минус авапен, и оказывается, что 88 хп хватает далеко не всегда 12-2 а, Вода, иди сюда <laughs> Блин, я в день выпиваю, наверное, порядка 7 литров воды Плюс-минус, может быть, чуть-чуть больше То есть очень сложно представить момент, в котором я <laughs> не пью воду Почти целый день заключается в том, что я пью воду Оказывается, Рай Wizards слабо, чем я думал Нет, они не слабые Просто Inferno вполне возможно не очень-то уж их карта Ну, если смотреть, например, тот же самый Тускан, который они выиграли Я считаю, что сыграно на нем было очень-очень качественно Но Inferno, очевидно, в атаке у команды Рай Wizards не получается от слова совсем Bloody Lips, Аркада и два минуса Минус Эмик и Broken Hands также половина лайфбара с юзера ушла куда-то внезапно. Ну, а закладка прикоп с АВАПом. Ну, даже спешл зорот уже что-то хаешки себе бросает. Кстати, какая-то невнушительная хаешка была на один с хп Что бракованная, видимо, попалась. Закладка прикоп. Минус снубик. Ну, проход на точку Б, по сути, открыт. Промах от РЗА, который, кстати, может стоить поражение в раунде. Потому что три игрока атаки... Окопаются, так скажем, на точке И могут не пустить Ну Закладка ошибается К несчастью, ошибается Ошибается очень сильно Не заметил Ретуркин соперника справа сверху Да ладно, что ставит Просто сумасшедший Ну что, дымы накидываются А вапы на вапы Минус от Владилипса. И the bomb has defused, дорогие друзья 13-2 Развалили Royal Flash своих соперников Иначе здесь сказать По-моему нельзя Это чистейшей воды Ну разнос Че уж здесь говорить Но повторюсь, камбэк из Потому что как раз таки матч, о котором я говорил 15-0, потом 15-15 И овертаймы Это как раз таки была карта Inferno Ну вот для понимания вам да, То есть именно на Inferno Я видел этот камбэк Р Ребята в обороне выиграли 15 раундов, потом в атаке 15 раундов проиграли. Но Royal Flash, по-моему, немного не намерены проигрывать здесь. Хотя куда полез Special Zorat и Bloody Lips зачем-то? Что делают? Что делают парни из Royal Flash? Ух ты, снубик, ничего себе. <с alive> Вперед ногами вынес соперника с хелпы. 16 хп осталось после хаешки. Неплохой минут по Эмику, но тут уже, как бы сказали, не борзей. Почки, береги от такого большого количества воды. Не, почки справляются легко. Фу, спасибо большое, конечно, за беспокойство, но почки справляются. У меня первый и единственный показатель справляются почки или не справляются, если я на утро просыпаюсь с отеком на лице. Но никаких отеков нет Я более того скажу, даже есть небольшие впадины Так скажем, там где обычно Мешки под глазами Ну, собственно, в день Употребляется мной достаточно большая доза кофеина А кофеин, как известно Диуретик достаточно сильный И поэтому Я не просто так пью много воды И выходит из меня ее абсолютно не меньше Как говорится ну что, Ройл Flash зашли на точку, а бомбу ставить мы не хотим, по всей видимости, потому что РЗА с бомбой где-то вообще заблудился Вот точка уже занята, два минуса уже сделано, и смотрите, что делают Ройл Флашевцы План-барабан какой-то и стратегия ультрамощная Которая, по идее, я не знаю вообще на что нацелена Никто не пошел помогать РЗА В общем, Royal Flash, видимо, не верит в своих соперников И поэтому позволяют себе э, вот как бы так весело и на расслабоне отыгрывать Спешл Зора забирает закладку прикопа Авапен минус Блади Липс И два в одного вапен. как бы с Дефьюз Китами и с МПшкой То есть этого достаточно будет, чтобы забрать двух соперников с диглами. Там потенциально может не быть арморов Главное, только головой не попасть на вражеский прицел, и все будет хорошо. А вапен минус... Сп, минус, господи, минус спешлзорот, ну а следом еще и минус ретуркин. Вот как бы и довыпендривались. Довыпендривались ребята из коллектива Royal Flash. Я подобного э, поведения, как обычно, как я скажу, не приемлю. Я не одобряю, когда команды фанятся, даже с таким счетом. Потому что... Всегда всем привожу в пример команду э, Royal Flash, простите, Time Factor Команда берет дробовики, пулеметы И понятное дело, что они просто играют по приколу Но они, играя по приколу, все равно выигрывают раунды А команда Royal Flash просто по приколу Какие-то сидят в углу, что-то там мутят Какие-то мутки невнятные И проигрывают раунд Поэтому это некрасиво То есть это, получается, какие-то уже поддавки Суть в игре все-таки побеждать. Ну что, аркада от игроков обороны, что именно Royal Flash и ждали. И Райк Wizards наступили на грабельки, которые старательно Райк Wizards. Раскладывали достаточно длительный промежуток времени, просто ждали, ждали, ждали, ждали, короче, понятно ГГ, ГГ, ну, в плане как ГГ, конечно, точку Б еще предстоит отбивать, если вообще, конечно, кто-то будет отбивать точку Б Юзер минус снубик, 3 в 2, все не настолько уж и однозначно, бомбы до сих пор не установлено Минус от Бладилипса и минус от Бладилипса номер 2. Ретуркин стрелял и в первого, и во второго, но ни в кого <смех> смертельно попасть так и не сумел. 14-4. А я в день пью не больше 2 литров. Ну, Рустем, как бы, я считаю, что водный баланс в организме очень важен и должен, естественно, соблюдаться. Поэтому тут все зависит, разумеется, от, в первую очередь, от твоего веса, да? Все зависит от того, сколько ты весишь. То есть мне для моего естественного обмена веществ, так скажем, да, необходимо пить 3,5 литра воды. Плюс рекомендуется пить литр воды на 50 грамм белка, съеденного тобой на протяжении дня, потому что продукт распада белка в организме это аммиак, как известно, а его нужно выводить. А выводить его нужно через почки, поэтому нужно много воды опять. Авапин. Надежда! Надежда снова на ну, авапен! Последний пулей попадает! Лол Ему еще и дали перезарядиться А это значит, что он сейчас может еще парочку хэдшотов прописать 50 хп остается Он, естественно, зажат в сайде И Липс не отдает раунд своему оппоненту 15-4 Ну так вот Ну и, собственно, из-за того, что, опять же, я потребляю в день достаточно много кофеина Сейчас э, стоит э, употреблять еще плюс литр сверху э, Дабы проблем не было Так скажем Ирманчик Гэрис, завтра играем КВ против детей 90-х Ну, желаю удачи, команда не самая простая Ну, справедливости ради, далеко не самые сильные, но и не самые простые Поэтому матч может быть не очень простым Желаю вам удачи Форс Бай у коллектива Райп Визардс Потому что, собственно, матч матчпоинт Нельзя отдавать больше ни одного раунда, иначе это приведет к поражению Потасовки на банане, потасовки на миду Везде друг к другу пытаются стрелять игроки Это логично, это же Counter-Strike Все-таки, они а Sims Здесь э, что-то куда-то покинул нас один из игроков Команды Royal Flash Я не понял, что это было Простите, я совсем не понял, что это было Но все, вылетел Вылетел, тем не менее возвращается Ретуркин все-таки вернулся. Но какой-то вылет был хреновенький. Хреновенький, потому что его команда теперь осталось 2 в 2. Ну, Бладилипс, До свидания, Бладилипс, А Авапен. Один на один со спешл зордом. У Спешл Зорда 61 хп. Подобрал бомбу. Спокойненько ушагал э, на мидл. Ну, тут только на точке оставить бомбу. Я не понимаю, чего Авапен, собственно, не ушел до сих пор. Очевидно, что это не будет точка Б. Сверх очевидно, на мой взгляд, что это не будет точка Б. Но потрачено очень много времени. И плюс теперь игрок атаки с позицией. И, на мой взгляд, тоже весьма очевидно, что это будет не ретейк с банана. Что это будет ретейк откуда-то с КТ-респауна. Ну, то есть, соответственно, зелень. Ребра, ну вот библиотека, да, все слышно прекрасно. Бомба установлена по дефолту, нечитаемая позиция относительно поставленной бомбы у игрока атаки. 8 секунд до взрыва. И спешл зорот просто играется со своим соперником. ГГ, а -а -а, дамы и господа И точка в этом матче поставлена Ну максимально эффектно Ну просто сверх крутой минус я на Мираже говорил, что это не раунд, э, вернее, не, что это не уровень команд, когда они будут резать друг друга. На Тускане говорил, что они не смогут порезать друг друга, и на Инферно все-таки это случилось. Спешл Зород смог зарезать своего соперника, и, дорогие друзья, счет в матч становится 2-1. Коллектив Royal Flash становится победителями Evo Summer 2021 и занимают, естественно, первое почетное место. Коллектив Ripe Wizards, увы, но только второе. Хотя, честно скажу, финал получился, ну, крутой. Че уж здесь греха таить.